Программа зарядка для похудения 40+ Комплекс упражнений для рук и плечевого пояса Начинаем с разминки ставим стопы параллельно выполняем круг плечами делаем вдох выдох тянемся руками вверх прогреваем плечевые суставы оставляем руки вверху тянемся правой левой рукой вверх удлиняя бок снова через сторону руки вверх вниз выполним всего четыре раза выполняем круг плечами 4. переводим руки вверх удлиняем бока растягиваем правый и левый бок последний раз также руки опускаем вниз круг плечами руки вверх вниз как крылья Движение сильное и мощное. Руки остались на уровне груди. Скрестное движение локоть колена без остановки. Выполняем в течение одной минуты. Ритм движения задает ваше дыхание. Работаем в удобном для себя темпе. Наша задача. В разминке разогреть наше тело, разогреть руки, плечевые суставы, а также разогреть мышцы бедер и таза продолжаем также восемь, семь, шесть, пять. 4, 3, 2, последний раз, опускаем руки вниз, переход с ноги на ногу, локти подтягиваем к талии и начинаем боксировать, движение направляем вперед, ноги на ногу, боксируем вперед, удар вперед, вперед, в сторону, таз подвижный, ноги подвижные, боксируем вперед быстро. Восемь, семь, шесть, 5, 4, три, 2, боксируем вперед медленно, боксируем вперед быстро. Продолжаем также разворот бок в бок боксируем в течение одной минуты последний раз также разводим руки в стороны кисти разворачиваем вверх растягиваем грудную клетку пружиним пружиним удерживаем положение статическое и снова пружиним фиксируем пресс фиксируем таз Фиксируем колени, колени мягкие, поясницу не выгибаем. Остановились, удержали положение. Снова упружены. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Последний раз также удержали положение, уводим руки назад, растягиваем, переводим руки вверх, соединяем их в кулак и вращаем руки над головой, удлиняя через макушку. Выполняем по 8 раз в каждую сторону. Корпус не раскачиваем, таз зафиксируем, чувствуем, как у нас работают мышцы рук плечевого пояса и вытягиваются бока. Вращение в другую сторону выполняем по 8 раз в каждую сторону. Последний раз также уводим руки вниз, выполняем круг плечами. И дальше у нас наклоны. Кисть от плеча. Удлиняем бока, выполняем по 8 раз в каждую сторону. Фиксируем таз, включаем работу мышцы рук, плечевого пояса и талии, снова уводим руки вверх, плечи опускаем, соединяем над головой, 8 вращений в одну сторону, движение начинаем на вдохе, заканчиваем на выдохе, и в другую сторону 8, семь, шесть, 5, 4, 3. Два последний раз также. И снова наклоны в сторону. Ну вот теперь наклон задержали, зафиксировали. Нижнюю руку опустили, удлинили бок и поменяли. Другая рука. Удлинили. Задержали положение. Расслабили корпус. Для сегодняшнего занятия нам понадобится стул. Будем отжиматься от стула. Отжимание на трицепс. Сгибаем руки в локтях, таз опускаем вдоль скамеечки или вдоль стула. Еще 4, 3, 2, задержали внизу, поопрошенили внизу. 8 7 6 5 4 3 2 вверх ушли и здесь задержали удерживаем тело и снова вверх вниз 8 7 6 5 4 3 2 сели Собрали обе руки, развернули их от центра и потянулись руками вперед. Растягиваем трицепс, вводим руку за голову, нажимаем на локоть, стараемся, чтобы ладонь у нас между лопаток. Поменяли руку, опустили руки вниз, поднимаемся. И собираем обе ладони на мосты. Вот сейчас выполняем 100 раз подъем руки вверх-вниз. Стараемся зажать ладони. Ритм движения выберите удобный для себя. Я сейчас вам считать не буду. Можно просчитать про себя до 100. Это приблизительно 2 минуты. Постарайтесь почувствовать, как у вас включился в работу весь ваш плечевой пояс. Проверяйте параллельно осанку, смягчайте колени, подкрутите таз, подберите живот и продолжаем также. Вверх руки уходят выдох, вниз руки уходят вдох. Не останавливаемся. И еще немножко. Последний раз и раскрываем руки. Растягиваем мышцы груди. Уводим руки назад. Тянем плечи назад. И меняем положение. Уводим руки в стороны, выполняем вращение руками. Будьте внимательны, плечи не поднимаем, движение из плечевого сустава. Удлиняйте руки, локти чуть-чуть мягкие. Последний раз также и в другую сторону. Полный круг – это вдох-выдох. Опускаем руки вниз, выполняем круг плечами и дальше мы тянемся, небольшая растяжка. Уводим руки в стороны, раскрываем грудную клетку Удерживаем статическое положение. Переводим руку в сторону, нажимаем на локоть, тянем дельтовидную мышцу, плечевой сустав. Меняем другая рука, тянем. Переводим руку вверх, нажимаем на локоть, тянем трицепс. Кисть стремится между лопаток. Поменяли руку. Опускаем руки вниз и второй подход. Первый подход закончился. Переход с ноги на ногу. Локти подтягиваем к талии и начинаем боксировать. Движение направляем вперед. Движение мягкое, легкое. Локти от талии, локти не отставляете. Боксируем вперед. В стороны. 5 четыре три два один вперед быстро в стороны разворачиваемся всем корпусом задействуем мышцы рук мышцы плечевого пояса косые мышцы боксируем вперед боксируем вперед быстро боксируем в стороны 4 3 2 1 последний раз также раскрываем руки и начинаем растягивать работают мышцы груди раскрыли задержали удержали положение снова пружинем 8 7 6 5 4 3 2 еще 8 7 Шесть, пять, четыре, три, два держим. Снова пружиним, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, еще восемь, семь, шесть, пять, четыре. Три, два, держим. Опускаем руки назад, за ягодицы тянем. Теперь переводим руки вверх, соединяем над головой и выполняем 8 вращений над головой. Если вы хотите увеличить нагрузку, можно в руки взять гантельку и повращать над головой гантельку вращение в другую сторону всего восемь семь шесть 5 4 три два последний раз также снова уводим руки вниз круг плечами наклоны в сторону рука от плеча всего по 8 наклонов в каждую сторону еще 4 три 2. Последний раз также. И снова уводим руки вверх, руки над головой. Прощение 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Прощение в другую сторону. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Два. Последний раз также. Опускаем руки к плечам. Наклон в сторону удержали. Поменяли руку. Удержали. Опускаем руки вниз. Вращаем корпус вправо-влево. Вспоминаем, где наш стул. И возвращаемся к отжиманиям от стула. Садимся, опираемся, опираемся на стул, отрываем ягодицы от стула и опускаем вниз-вверх. Продолжаем также. На выдохе. Остались внизу, удержали положение. Попружинили восемь семь шесть пять четыре три два еще раз два три 4 5 шесть 7 вверху держим И снова отжимаемся 8 семь шесть 5 4 три Два. Последний раз. Сели. Собрали обе руки. Раскрыли ладони. Наружу потянули. Теперь нажимаем на локоть. Тянем трицепс. Ладони опускаем между лопаток. Другая рука также. Опускаем руки вниз. Выполняем круг плечами. Поднимаемся. И уводим руки вверх. Собираем руки на уровне груди. И снова у нас с вами на намасте. сто подъемов. Посчитать можно про себя. Ритм движения выбирайте удобный для себя. Продолжаем без остановки. Вверх выдох, вниз вдох. Старайтесь, чтобы ладони были соединены. Не разъединяйте ваши ладони. Проверяйте ваши колени. Колени мягкие, таз подкручит, живот в себя, поясницу не выгибаем. Вверх поднимаем руки настолько, насколько удается удерживать ладони вместе. Ритм движения задает ваше дыхание. Вверх выдох, вниз вдох. Всего 100 подъемов. Последний раз также. И раскрываем руки, тянемся. Уводим руки назад, плечи отходим назад, лопатки собираем, тянемся, встряхиваем наши руки и уводим их в сторону. Снова выполняем вращение, не поднимая плеч. Два раза по 8 Другая сторона, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, еще, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, круг плечами. Опускаем руки вниз, круг плечами, раскрываем грудную клетку и снова тянемся. Вот мы закончили с вами первый блок, два повтора. И теперь готовимся ко второму блоку упражнений, который мы тоже будем повторять два раза. Нажимаем на локоть, уводим руку в сторону. Другая сторона. Уводим руку за голову, нажимаем на локоть. Тянем трицепс, тянем бок, другая сторона, опускаем руки вниз, переходим в скручивание, переходим вниз и переходим в планку от колен, сейчас мы ее удерживаем. Покручиваем таз, не выгибаем поясницу, держим продолжение спины. Постарайтесь не висеть на руках. Боковая планка. Удерживаем 30 секунд. Уходим на одну руку. Другой рукой тянемся вверх. Раскрываем грудную клетку. Не висим на руке, бог, подтянуть. Держим это положение. Тянется вверх можно посмотреть на ладони вверх удерживаем это положение в центр сильный держите ваш пресс разворачиваемся в центр садимся на пятки отдыхаем Поднимаемся, собираем обе руки, тянемся. Еще немножко отдыхаем. Раскрываем грудную клетку. Тянемся. Возвращаемся в планку, отрываем теперь колени от пола. И удерживаем планку. Вот здесь не висим поясницы вниз, шея продолжение спины, живот подобрали. Лопатки слегка выталкивайте вверх. Разворачиваемся в боковую планку и снова не висим на руке. Таз высоко. Меняем сторону. Стопы переводим на ребро. Рукой тянемся вверх. Можно посмотреть на руку вверх. Работаем с собственным весом. удерживаем себя. Садимся ягодицами на пятки. Отдыхаем, ставим руки шире. И вот теперь у нас наплываем вперед, отжимаемся вниз, круглой спиной возвращаемся обратно. Здесь мы проработаем мышцы рук, мышцы плечевого пояса. Круглая спина, возвращаемся. Локти широко, локти уходят в стороны, грудная клетка опускается вниз, нос до пола. Еще два раза еще один И возвращаемся ягодицами на пятки раскрываем грудную клетку немножко тянемся развернем корпус в одну сторону в другую сторону Раскроем грудную клетку, удержим это положение, потянемся в бок в другую сторону, чуть больше выпрямляем ноги, округляем поясницу, тянем ее, потянемся к пояснице и назад, растянемся. Еще один раз также. Снова раскроем грудную клетку. Нажимаем на локоть, тянем трицепс. Уводим руки в сторону, раскрываем грудную клетку. И второй подход. Переходим в планку. Удерживаем это положение. Планка сейчас под колен. На руках не висим, пресс сильный. ягодицы сильные. Лопатки слегка выталкиваем назад. Держим себя. Разворачиваемся на бок. Боковая планка. Держим 30 секунд. Следите за дыханием, следите за прессом. Держите центр и чувствуйте, что вы не висите на руке. Можно усложнить, приподнять ногу с пола, удержать ее на весу. Можно оставить ее на полу. Поменяем сторону, другая сторона. Развернулись. Вытягиваемся вверх за рукой. На, на руки опорной не висим. Бок держим. Удерживаем 30 секунд. Опускаемся ягодицами на пятки, тянемся, расслабляем плечи, спину, шею. Поднимаемся, собираем обе руки, раскрываем кисти от себя, плечи опускаем, тянемся, раскрываем грудную клетку, тянемся и возвращаемся в планку. Планка, колени поднимаем и удерживаем колени на весу. Более простой вариант это планка от колен, поэтому выберите для себя тип нагрузки. Держим, на руках не висим, разворачиваемся в боковую планку стопа на ребро, грудную клетку раскрыли, держим, другая сторона. Раскрылись, держим, возвращаемся в центр, опускаемся ягодицами на пятки, тянемся, снова ставим руки шире и снова у нас мягкое отжимание с растяжкой спины, с проработкой плечевого пояса, наплываем вперед. Вроде тянемся вниз, носом касаемся пола, вдох, выдох еще четыре, три. последний раз так И возвращаемся ягодицами на пятки. Переходим на ягодицы, поднимаем таз вверх, уводим руки назад, поднимаем таз вверх и удерживаем позу стола. Держим себя на руках и снова на руках не висим. Мы нагружаем руки и плечевой пояс за счет собственного веса. Держим. Не запрокидываем голову назад толкаем таз вверх, пресс сильный, пускаем ягодицы в пол, тянемся и снова выталкиваем таз вверх, держим второй подход Держим. Не забываем держать пресс и ягодицы. На руках не висим. Пускаем ягодицы в пол. Собираем обе руки и тянемся. Я надеюсь, вы не заметили, как пролетели полчаса. Теперь у нас еще растяжка небольшая. Раскрываем грудную клетку. Тянемся. Разворачиваем корпус в одну сторону, в другую сторону. еще раз так снова раскроем грудную клетку, разводим руки в стороны. Наклон в сторону, другая сторона. Чуть больше выпрямляем ноги, округляем поясницу, тянем ее, выпрямляемся, еще раз круглая спина, поясницы потянулись, раскрыли грудную клетку, развели руки в стороны, нажимаем на локоть, тянем трицепс, раскрываем грудную клетку, поднимаем руки вверх, опускаем на уровень груди, и на сегодня это все. До следующей встречи, друзья. Задавайте ваши вопросы в комментариях к видео или отправляйте их по почте, которую вы видите сейчас на экране.